Друзья, всем привет! На связи Евгений Ванин. В этом видео хочу поделиться результатами работы с партнерской программой ⁇ Богатей онлайн ⁇ Запуск был 22 числа ночью, а сейчас у нас пятница 24. -я. Ну, грубо говоря, прошло двое суток. И, соответственно, я хочу поделиться результатами. На данный момент у меня заработано здесь 207 тысяч 50 рублей. Вот, но хочу не просто поделиться результатами. да, Хочу сказать, что я делаю для того, чтобы зарабатывать ну, такие деньги в партнерских программах. Первое, что я всегда делаю, да, это я записываю обязательно обзор на проект. Да, то есть, если мне проект чем-то понравился, ну, там, маркетинг там, или еще какие-то фишки, я, соответственно, записываю видео, обзор на данный проект. Соответственно, под видео всегда ставлю партнерскую ссылку. Желательно, конечно, ставить ссылку именно на воронку продаж, да, то есть, чтобы люди подписывались, получали какую-то инструкцию, что им делать пошагово. Но так как у меня не было на тот момент инструкции, я просто создал страничку на Solus Page вот такого вот формата. Здесь записал свои результаты. Точнее, первое у меня был просто обзор, да, то есть, вот такая страничка, она собирается на Solus Page. Вот, и под ней стоит кнопочка регистрация в команду, да, то есть, сюда в этот проект, и, соответственно, ссылка на телеграм-чат. Ну, для того, чтобы человек посмотрел видео, если ему нужно, он задаст какие-то вопросы. Далее я, соответственно, создаю полноценную воронку продаж. То есть, это, как правило, страница подписки, куда человек отправляет свои данные. После этого он получает инструкцию. После этого он также получает еще сам готовый инструмент, который продвигает его партнерские ссылки, и таким образом у меня всегда растет команда, причем она растет очень быстро. Из-за чего? Не просто из-за того, что там маркетинг какой-то крутой в компании, а по причине того, что я предоставляю готовые инструменты с видеоуроками для партнеров. Это получается такой, во-первых, момент дубликации полноценной, то есть автоматизации, и плюсом ну, дополнительный бонус партнерам. Да? То есть, когда вы партнерам даете какую-то ценность, которой у них нет, ну, например, тот же самый сайт, там еще что-то, да, то есть то, что нужно для развития бизнеса. Соответственно, они охотнее регистрируются, оплачивают и так далее. Вот. Плюсом ко всем своим воронкам я всегда даю уроки по трафику. То есть, где брать э, трафик, откуда привлекать партнеров, э, ну и так далее. Вот. Поэтому такие вот результаты у меня. Практически во всех проектах. Опять же, если у вас нет еще ну, своей собственной базы подписчиков, да, то вам ее в любом случае надо набирать, чтобы зарабатывать ну, внушительные суммы а, на партнерских программах. Потому что, когда у вас нет подписной базы, да, вы начинаете тратить деньги на рекламу. Как правило, рекламируете просто реферальную ссылку. И таким образом вы просто сливаете деньги. Человек заходит на сайт, он не знает, что ему здесь делать. И, грубо говоря, результаты все плачевные. Ну и зачастую вы начинаете, ну то есть самая большая ошибка это когда вы начинаете писать незнакомым даже людям о том, что смотреть стартовал там крутой проект и так далее. То есть вы тратите очень много времени на то, что э, большинству людей не нужно. Да? То есть ну, много людей как бы они у них свои проекты там, и так далее. Да? Вот. А когда вы льете трафик именно на подписную страницу, когда вы записываете обзоры, то эти обзоры смотрят кто? Уже ну, заранее заинтересованные люди которые уже набрали где-то там в интернете, так скажем, там, как, как заработать в интернете, да, там или там обзор проекта «Богатей онлайн». Они видят, что это ваш обзор, да, соответственно, они уже заинтересованы в этом проекте, и, скорее всего, они, соответственно, произведут оплату. Если посмотреть, то у меня сейчас 2370 переходов. В моей команде 722 человека зарегистрировано. И э, давайте посмотрим команду, да, то есть из зарегистрированных, сколько оплатили. 722 зарегистрировалось. вот на активные мы наводим. Активные партнеры. И сейчас пролистаю вниз. И посмотрим, сколько у нас активировалось из этих 750 человек. Практически 569 человек активны. Да, то есть конверсия в активацию, она намного выше. И, соответственно, ну, представьте, да, то есть, чтобы мне зарегистрировать самому лично эти 700 человек, там, с каждым сидеть, что-то объяснять, я, ну, я бы просто, это нереально просто сделать, да, поэтому нужна система автоматизации, и всегда, когда вы э, запускаете какой-то проект и так далее, да, делайте автоматизированную систему, которая будет работать за вас, да, то есть, она будет высвобождать ваше время, и люди будут получать полноценные инструкции, также будут автоматизировать и свой собственный бизнес. Тогда у вас команда будет расти очень быстро. Вот пока мы записывали, видите, мне еще прилетели деньги на баланс. Давайте попробуем как раз вывести. Здесь вывод идет инстантом. То есть моментально в одну минуту. Даже в одну секунду. Сейчас я зайду на Payr кошелек. Вот здесь вы видите, у меня лежит 21 981 рубль. Давайте обновимся. Вот она, да. И сейчас мы сделаем вывод из проекта. Богатей онлайн. Так, где он у меня? Вот он. Заходим в раздел э, баланс. Вводим сюда сумму. У меня 2 250. 250. Я нажимаю вывод. Нажимаю да. Все, успех. И сейчас мы с вами заходим на мой кошелек. Обновляем его. И вот все, деньги пришли. Давайте зайдем в историю. Вот они, эти деньги. Все, богатей онлайн. Все очень быстро, выплаты инстантом. Проект интересный. Ну, чем интересный, да? Здесь просто маркетинг, да. Но опять же, вы как мой партнер, получаете готовую систему, по сути который помогает вам этот проект продвигать. И не только этот проект. Вы в дальнейшем, собирая подписчиков, вы сможете любые проекты продвигать на самом деле. Потому что вам не нужно будет уже затрачивать деньги на рекламу. У вас уже будет готовая аудитория, которая заинтересована в бизнесе. Вам останется лишь просто сделать обзор на проект, запустить рассылку по своим подписчикам и, соответственно, заработать деньги. Под этим видео будет находиться ссылочка на вот такую вот страницу. Да, Пока что у нас еще воронка не готова, она будет готова во вторник. Но вы сможете зайти вот на такую страничку. Здесь у меня тоже был обзор, как я за один день 140 тысяч заработал. Соответственно, сейчас у меня там 208 тысяч уже. да. То есть, ну, грубо говоря, на запуске, конечно же, самая основная сумма идет. А да, потом постепенно все это выравнивается. Но, тем не менее, там 10-20 ну здесь у меня получается там сколько 60 там, тысяч да дополнительно заработано еще за сутки вот под этим видео будет находиться ссылочка вот на такую страничку здесь вы сможете зарегистрироваться и обязательно добавляйтесь в наш телеграм чат все как только добавитесь там появится инструкция в дальнейшем как вы сможете такие воронки получать причем автоматически вам не нужно будет копаться в каком-то коде мы сейчас специально разработали конструктор, да, на котором можно будет копировать шаблоны к себе на аккаунт и просто там достаточно будет поменять ссылки, то есть вам не нужно будет что-то собирать, ссылочка поменяли и в принципе все, как говорится, можно уже рекламировать и можно на этом зарабатывать на этом все, друзья с вами на связи был Евгений Ванин. если видео было вам полезно, поставьте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал нажмите колокольчик, чтобы не пропускать следующих видео всем пока